Смотровая площадка с роскошным видом на реку открылась в конце этого года в селе Матигоры Холмогорского района. Появилась она благодаря совместной работе здешнего ТОСа и местного ресурсного центра «Вектор». А началось все с того, что несколько лет назад одна молодая мама взгрустнула от того, что ей абсолютно негде было погулять с коляской и насладиться природой. Пейзажи здесь такие, что в поры кисть с красками в руки брать, а вот с инфраструктурой – не очень. В голове завертелись мысли – был сначала интерес Был интерес просто смотреть, а что мы можем сделать для своего села. Когда проходила мимо детских площадок хотелось до да, какого-то разнообразия когда видела пример в других городах и веселых тоже хотела что-то привнести добавить, но я не знала как это сделать. Тут по счастливой случайности девушка наткнулась на новость Архангельского центра социальных технологий Гарант о семинаре с говорящим названием "Малым территориям большое будущее". Записалась из любопытства и понеслось. В 2019 году Ксения вместе с мужем и командой единомышленников организовали в Матигорах форум, куда пригласили всех инициативных жителей. Эта встреча и положила начало создания некоммерческой организации местного ресурсного центра Вектор. Мы собирали жителей села и хотели поговорить вообще, а что, ну, что ждет наш Село Митягорское, да, ближайшее будущее. И именно, когда я собирала людей на этот семинар, я познакомилась поближе именно с теми людьми, которые сейчас работают со мной. Энтузиасты сошлись во мнении, что в селе не хватает общественного пространства. Идеальным местом для его создания был дешний Угор. Правда, он давно зарос травой и превратился в стихийную свалку. Но вектор уже был задан. А потому общими силами разработали проект, который так и назвали «Угор-Матигор». Убирать мусор, косить траву, колотить доски сюда приходили целыми семьями. Трудились с мая по август. Результат поразил всех когда мы устраивали чаепитие с самоварами <laughs>, на природе, да, и когда любовались э, рекой, церквями, потому что с этого гора э, мы можем э, лицезреть три нашей церкви. Это Холмогорская, Ломоносовская и наша Матигорская. Вот. И поэтому сейчас вот Угор Матигор стал таким э, центром притяжения всех жителей. Это полезно не только для себя, это полезно для других. Mm -hmm. Конечно, я горжусь за это. Я прихожу и горжусь, что да, это сделано моими руками и руками вот тех людей, которых вот, которые вот к нам тоже подтягивались и которые помогали нам. Это приятно. Это сделали мы с какой-то просто Божьей помощью. Первый такой масштабный проект стал заразительным для всех жителей Матигор. Он вдохновил людей на новые идеи и новые проекты. Так супруг Ксении Виталий открыл студию игры на гитаре прямо на базе ресурсного центра. И теперь обучает детей и взрослых. А Ксения вместе с напарницей Галиной написали проект женского клуба «Красота и здоровье». Так что совсем скоро для прекрасной половины жителей Матигор будут организованы специальные мероприятия, где они смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах по массажу, макияжу, созданию причесок, а также посетить в фитнес-занятия. Уже сегодня полным ходом идет ремонт помещений будущего центра.